Предлагаю рецепт очень вкусного закусочного пирога с грибами. Его можно подать к обеду в дополнение к бульону или супу. Он станет отличным перекусом или сытным ужином. Мой вариант, как приготовить быстрый пирог с грибами на кефире, очень простой. Тесто готовится за считанные минуты. Не нужно ждать, как это обычно делаем с дрожжевым. Пока это тесто взойдет, что еще более упрощает и ускоряет процесс приготовления пирога, в качестве начинки можно использовать все, что угодно. Мясо, грибы, овощи, фрукты. Мне очень нравится пирог с грибами. Именно его я и предлагаю вам приготовить. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Шампиньоны порежьте тонкими пластинами. Не отделяя ножку от шляпки, обжарьте грибы в растительном масле до золотистого цвета. Не забудьте их посолить. Пока жарятся грибы, приготовьте тесто. Смешайте кефир, яйцо, разрыхлитель для теста и соль. Введите небольшими порциями муку. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Замесите мягкое довольно эластичное тесто. Раскатайте тесто, оставив примерно пятую часть для сеточки, толщиной примерно 2 см, и выложите в форму для запекания, сформировав невысокие бортики. Ровным слоем выложите на тесто обжаренные шампиньоны. Оставшееся тесто тонко раскатайте и порежьте на полоски. Сделайте из этих полосок сеточку на пироге, смажьте ее взбитым яйцом, отправьте пирог в разогретую духовку на 25 минут. Ароматный грибной пирог готов, приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Кефир 300 грамм, масло подсолнечное, 25 грамм, яйцо, 2 штуки, мука, 4 стакана, разрыхлитель для теста, 1,5 чайных ложки, шампиньоны, 300 грамм, соль, 1,5 чайных ложки, количество порций, 4-5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Всем добра, заходите еще.